Доброго времени суток, на связи Наталья Малафеева. Я продолжаю видео уроки про платформу Leopace и в этом видео я расскажу о фишках тарифа VIP и его неограниченных возможностях, а также про бонусную систему, поэтому досмотрите видео до конца. На сайте сейчас ведутся технические работы, отлаживаются отображения матриц, но ну, это ничего страшного, все нормально. Просто технические накладки, которые обязательно будут устранены, и все заработает хорошо. По тарифу VIP. Итак, тариф VIP на платформе Leopace – это безграничный бинар. Как всегда, я советую вам просматривать всю информацию, которая расположена на самой платформе. То есть это видео про тариф, а также все таблички, все, что тут написано, можно изучить, почитать и обязательно принять к сведению. На первой линии у данного тарифа в бинаре два партнера, как и в любом другом бинаре. Что происходит, когда мы подключаемся? В отличие от тарифа Start, в тарифе VIP клоны появляются не сразу. То есть на платформе VIP до клона должно пройти несколько платежей. И вся работа маркетинга VIP разделена на несколько стадий, то есть на 8 стадий. И на несколько циклов. Первый цикл состоит из восьми уровней стадий. И каждой стадии относится определенный платеж. Первый платеж идет на кошелек. Второй платеж идет на открытие наставнику второй линии и так далее. Сейчас более подробно мы на этом остановимся. Вот здесь в левой колонке я обозначила платежи. Все это мы сейчас с вами все равно рассмотрим, так что все поймете. Мы купили первый месяц. После того, как мы стали приглашать свою команду партнеров, эти партнеры начинают заполнять матрицу. Рассмотрим вариант, когда приглашаете только вы. Работаете в структуре только вы. У вас нет переливов, нет переливов снизу от ваших рефералов. И когда вы пригласили первого партнера, он становится на первую линию. Вот он, первый партнер ваш. Вот вы. И сразу от этого партнера, от партнера номер один, вы получаете 100 рублей реферальных, так как вы являетесь его наставником. И плюс еще 100 рублей получили за первую линию. Вы на первой линии у него, у этого партнера, вверх. У этого первого партнера вы в структуре первой наверху. Всего идет распределение на три линии вверх, вот от этого партнера. Как мы уже сказали, вы первой линии партнер, потом идет вот этому партнеру платеж и еще вот этому партнеру платеж вверх от вашего первого партнера. Так как у вас есть наставники партнер сверху, так до 18 линии эти платежи идут. Первый платеж, который приходит от лично приглашенного партнера, 100 рублей реферальных и 100 рублей, идет на кошелек, как партнеру первой линии. Вот этот первый платеж на кошелек. Далее 100 рублей уходит наставнику второй линии, вот от этого партнера вашего. Идет также наставнику второй линии 100 рублей. И также наставнику третьей линии от него, вот от этого партнера. Вверх. Таким образом, система распределила деньги по маркетингу. То есть есть маркетинговая выплата есть бонусная выплата, о бонусной выплате мы будем говорить позже. Сейчас мы говорим, как система распределяет деньги по маркетингу. То есть тут вам нужно понять, что система распределяет таким образом на три линии вверх деньги от партнера, от любого совершенно партнера, от вас, от него, от него, от этого партнера, от любого. И обратите внимание, что оба тарифа, и тариф старт и тариф VIP работают автоматически и совершенно независимо друг от друга. Бывает, что человек проплатил, но попал под другого наставника. Перевести из одной структуры в другую невозможно, потому что процесс автоматизирован. За счет этого все партнеры получают моментальные платежи. На платформе ничего не задерживается. И когда у вас появляется второй лично приглашенный, вот он, он занимает место на вашей первой линии под вами. Как мы уже говорили, на первой линии два партнера. Вы получаете, опять-таки, 100 руб рублей реферальных и еще 100 рублей как наставник первой линии. Но тут начинает работать следующий момент. Каждый ваш основной аккаунт, получает 40 платежей. И первые 40 платежей распределяются особым образом. И вот как раз они разделены на циклы. То есть, вот как мы говорили, первый платеж от первого вашего партнера вам пришел на кошелек. А от второго партнера открывается четвертая линия. И у нас есть первый цикл и первый платеж на кошелек, да, как я сказала, это как раз первый платеж, который мы получили от первого. Далее мы получаем второй платеж. А второй платеж наш аккаунт, то есть мы свой аккаунт, да, наш аккаунт отдает наставнику аж вот этой вот четвертой линии. То есть мы свой платеж, который поступил нам от второго, отдаем на четвертую линию. То есть платеж уходит наставнику четвертой линии вверх. Тем самым у нас появляется возможность получать со своей четвертой линии так же, как и вот этот сейчас получил от нас. Мы также когда-то будем получать, так ведь? Далее у нас появляется третий приглашенный, лично приглашенный партнер, который по схеме встает под нашего первого партнера. Вот он, третий наш партнер. Как только ваш партнер номер три появился в системе, 100 рублей получает ваш партнер номер один. вот этот партнер, а вы помните, что партнера-то вот этого приглашали вы лично, вы пригласили его, а получает и партнер номер один то есть пока номер один не работает но он уже получил 100 рублей так как он наставник первой линии и 100 рублей получаете вы как наставник второй линии и у вас это третий платеж смотрим сюда это платеж идет на кошелек и 100 рублей уходит наставнику вверх вот сюда то есть от вашего партнера номер 3 100 рублей ушли вашему партнеру номер 1 100 рублей получили вы на кошелек и 100 рублей получил еще один ваш наставник так вверх три платежа так 100 рублей приходит вам в виде реферальных еще далее появляется партнер номер 4 и система его ставит под партнера номер 2. И опять же по той же схеме. От партнера номер 4 получает 100 рублей партнер номер 2. Вы получаете как наставник второй линии. А также 100 рублей партнер номер 4 отдает партнеру своей третьей линии. Вот сюда. У вас это четвертый платеж. И этот платеж уходит наставнику вверх, на пятую линию. То есть вот тут вот еще будет пятая линия. Сейчас ее обозначу. Вы отдаете свой платеж вот сюда, на пятую линию, вверх. Так как четвертый платеж идет на пятую линию. Далее у вас появляется еще один партнер номер 5. И он встает под партнера номер 3 вот под этого партнера. Опять же его оплата, вот этого партнера номер пять распределяется на три уровня вверх по 100 рублей. И так как это ваш лично приглашенный, вы снова зарабатываете 100 рублей реферальные и 100 рублей как наставник третьей линии. Для него, для партнера номер пять вы наставник третьей линии. Далее вы приглашаете еще одного человека. Обратите внимание, что эти партнеры могут быть не только вашими, но мы рассматриваем именно тот момент, когда приглашаете только вы, чтобы понять, как идет расстановка в бинаре. И почему, например, не приходит выплата от партнера, который подключился и встал, например, на четвертую линию. Сейчас вот этот момент мы как раз разберем. Опять же, пятый платеж идет на кошелек от партнера... Вот от партнера номер 5 идет на кошелек. Вот я обозначила. Итак, у вас появляется шестой партнер. Он встает под партнера номер 4. Вот здесь. И снова средства распределяются на три уровня вверх. Вы как наставник третьей, третьей линии получаете 100 рублей. А, 100 рублей реферальных. И 100 рублей отдаете наставнику шестой линии. Вот, обратите внимание, в левой колонке шестая линия, шестой платеж, открываю, вы отправляете на шестую линию. Уходит наставнику шестой линии. И давайте представим, что ваш партнер номер 5 стал приглашать, и в его команде появляются рефералы. И вот этот его приглашенный человек... Под номером 7. После того, как данный человек появился в структуре, его средства опять же распределяются на три уровня вверх. Сейчас мы разберем этот момент. То есть 100 рублей получает человек номер 5, 100 рублей получает человек номер 3 и 100 рублей получает человек номер 1. Как видите, вам платеж не достался, не дошел. От этого партнера, так как он от вас находится на четвертой линии, и вот здесь подключается уникальная функция тарифа. В том, что из глубины вам начинают приходить выплаты за наставника четвертой линии и наставника пятой, шестой, седьмой и так далее линий. Та схема, которую мы рассмотрели, работает абсолютно для любого партнера пользователя в структуре. И обратите внимание, вы не получили следующего платежа. Далее приходят еще, допустим, два человека. Один встает под партнера номер шесть. Вот здесь это девяточка у нас. А другой под партнера номер пять. Это восьмерочка. Далее появляется какое-то количество людей, и тут, например, начинает работать ваш наставник сверху. Это может быть любой вышестоящий, и у вас появляется новый аккаунт. Но новый пользователь – это партнер номер 10. Вот этот партнер. И опять же, у этого человека идет распределение средств на три уровня вверх. 100 рублей получает ваш партнер номер один, 100 рублей получаете вы, как наставник второй линии, и 100 рублей уходит партнеру, как наставнику третьей линии, вот сюда, и у вас седьмой платеж которые вы получили на кошелек. То есть каждый нечетный платеж в структуре идет на кошелек. Каждый четный открывает либо клонов, либо уходит наставником от 4 до 18 линии вверх. Далее появляется в системе еще один партнер. Под человеком номер два. Появляется и у вас и вы получаете восьмой платеж. А восьмой платеж открывает вам нового клона. И клон ищет самое слабое место в вашей структуре и встает, например, под партнером номер 10. Вот. Вот это ваш клон появился. В тот момент, когда появляется клон, ваш наставник получает 100 рублей реферальных. При каждом появлении клонов у ваших партнеров вы получаете 100 рублей реферальных. При каждой ежемесячной покупке вашими партнерами тарифов, неважно на какой линии они будут стоять, вы будете получать 100 рублей реферальных. При оплате вами второго и так далее месяца ваш аккаунт идет в вашу структуру то есть не в какую-либо другую, а именно в вашу. Он выстраивается под вас на самое слабое место. Представим, что вы купили второй месяц, и ваш аккаунт появился, например, на третьей линии, вот эта третья линия от вас, под номером 2 и под номером 11. Вот в этой структуре. Вот ваш новый аккаунт. Это второй месяц, когда вы приобрели в этот момент средства распределились опять-таки на три уровня вверх, где вы являетесь, где ваш первый аккаунт основной является третьей линией. То есть вы проплатили второй месяц и сами же со своего платежа вернули себе назад 20%. Но это в данном случае. И все новые партнеры, которых вы пригласили по реферальной ссылке, будут выстраиваться уже в новую структуру. То есть они не будут дополнять ваш первый аккаунт, а будут заполнять вот сюда свежий аккаунт. Вот сюда под вас будут выстраиваться. Когда вы покупаете третий месяц, у вас появляется аккаунт, который тоже встает на слабое место к вам, но в первый же аккаунт. То есть все равно в эту структуру, не в какую-либо другую. То есть своими аккаунтами вы заполняете структуру своего первого основного аккаунта. И после того, как начинают приходить новые партнеры в структуру, структура разрастается, и вы никогда не уходите от себя. То есть вы всегда находитесь в своей структуре. Если вы один раз купили VIP, то в дальнейшем, кто приходит под вас, то есть все партнеры, которые появляются в вашей структуре, все ваши аккаунты, все ваши клоны будут выстраиваться только под вами. Тем самым вы будете работать на себя, и вам будет интересно работать со своими партнерами в вашей структуре. Не обязательно даже, чтобы они были личными рефералами, потому что они навсегда с вами. Итак, у основного аккаунта Проходит 40 платежей. Вот ваш основной аккаунт. И у вас прошло 40 платежей. То есть по принципу, начиная с 41 платежа, все выплаты, которые должны поступать на кошелек, поступают на кошелек. И обратите внимание, что 40, 40 платежей идет у каждого нового ежемесячного платежа. То есть вот здесь, рядом с вами в структуре, будет кругляшок такой на вашем аккаунте, сколько, какой платеж сейчас у вас. И вот здесь у вашего аккаунта тоже кругляшок и тоже 40 платежей. То есть, понимаете, уклона тоже сейчас разберем. И платежи, вот как я уже сказала, указаны вот здесь, в кругляшочке. Вот такая уникальная схема в данном тарифе. И если непонятно, то ничего страшного, можно просто пересмотреть, а также посмотреть дополнительное видео на самом сервисе Leopace, и все поймете. И важный момент. Если приходит партнер ваш, например, да, и оплачивает VIP раньше вас, то все средства уходят на развитие компании. Партнер, который оплатил тариф раньше наставника, идет в структуру под наставника выше, стоящий за ним. Например, вот вы не, не проплатили VIP, и ваш приглашенный тогда уходит в структуру выше. Вы его теряете, но когда вы активируете, то реферальные начисляются от ваших партнеров вам. Поэтому важно сразу приобретать тариф чтобы не потерять своих партнеров. Итак, после восьмого платежа, начиная с девятого, все платежи повторяются. Девятый кошелек, десятый, седьмая линия, одиннадцатый кошелек, двенадцатый платеж на восьмую линию вы отдаете, тринадцатый на кошелек, четырнадцатый на девятую линию отдаете, пятнадцатый кошелек и шестнадцатый открывает второго клона. Клоны работают по той же системе, что и основной аккаунт. Разница лишь в том, что у них добавляется один цикл, состоящий из восьми платежей, и далее они работают по циклической схеме. То есть клон получает выплаты, отдает их по системе, получая каждый нечетный платеж на кошелек, и каждый четный отдает заклона либо наставнику выше. Далее он возвращается и начинает работать снова, циклически. То есть клоны никогда не застывают, а начинают выплаты сначала. На какие моменты следует обратить внимание, работая на тарифе VIP? Если даже вы не планируете работать на тарифе VIP, рекомендуется в первый месяц его активировать. Чтобы дальше, когда будут активироваться ваши рефералы, они попадали именно в вашу команду как мы и рассмотрели выше. То есть даже если вы не будете активны, в дальнейшем на ВИПе ваши рефералы будут выстраиваться только в вашу структуру. И тем самым вы в любой момент можете начать с любого месяца. Следующий момент. Если вы даже никого не приглашаете, у вас открывается возможность получить инструменты. И также вы будете использовать Леопейс как функцию социальной сети. Сейчас давайте рассмотрим бонусную структуру. Давайте сейчас рассмотрим. На тарифе VIP присутствует бонусная система. Бонусная система выстраивается также автоматически, по мере того, как у вас появляются в системе ваши партнеры. Партнеры первой линии, партнеры второй линии, партнеры третьей линии. Количество бонусных структур считается по количеству ваших лично приглашенных партнеров. То есть, если у вас один лично приглашенный партнер, то у вас, соответственно, одна бонусная структура. Если у вас лично приглашенных партнеров 5, то у вас, соответственно, 5 возможных бонусных структур. Каким образом работает бонусная структура? Под каждым лично приглашенным партнером вот есть вы, у вас один лично приглашенный. Вы один лично приглашенный. В то время, когда на вашей второй линии появляются три пользователя, вам поступает первый бонус в виде девяти монет. Вот вторая линия и на ней три партнера. И вот здесь написано «вторая линия, три партнера, девять монет». Это бронзовый бонус при первой оплате первого месяца, когда они оплатят первый месяц. В тот момент, когда у вас во второй месяц Появляются 9 партнеров на третьей линии. Вот они, ваши 9 партнеров на третьей линии. При оплате их VIP, да? когда они покупают второй месяц. При этом неважно, под каким партнером будут стоять данные пользователи вы получаете серебряный бонус 18 монеток. При покупке третьего месяца семью пользователями на вашей четвертой линии вы получаете 36 монеток далее структура разрастается на вашей пятой линии появляется 81 партнер и когда они уже покупают четвертый месяц viпа то вы получаете платиновый бонус 72 монеты далее на вашей шестой линии появляется 243 партнера Напомню, это именно под вашим лично приглашенным партнером. Под вашим лично приглашенным партнером. Итак, за появление первых 243 партнеров вы получаете 144 монетки. Бонус. И это бриллиантовый бонус. Это только первый год. В следующие года сумма бонусов будет увеличиваться. Итак, давайте подведем итог. Тариф VIP представляет собой многоуровневый безграничный бинар с автовыплатами и с автоклонированием. Работа и начисление на тарифе VIP происходит в структуре состоящей из 18 линий в глубину, но за счет ежемесячных покупок и автоматического клонирования вы получаете возможность заработка с неограниченных глубин и, соответственно, у вас получается безграничный доход. И стратегия работы на Leopace следующая. Так как тариф «Старт» и «Бинар VIP работают независимо друг от друга, нужно приобретать оба тарифа. Подключаем и тариф «Старт», подключаем тариф VIP. Начинаем приглашать партнеров. Открываются оба «Бинара» и «Старт» и VIP. И когда мы приглашаем партнеров, те партнеры, которые оплачивают тариф старт, попадают в нашу матрицу старта, а те партнеры, которые оплатили VIP, попадают в нашу матрицу ВИПа. Таким образом, мы открываем все матрицы возможные, запускаем заработки там и там, и с этого мы получаем неограниченный доход. Вот такие возможности плюс инструменты о которых мы постоянно говорим, которые присутствуют на тарифе старт, VIP вернее. И сейчас давайте мы их опять посмотрим. Вот здесь вы можете посмотреть сами, вот здесь в графе «Инструменты» в верхнем меню, да хоть в каком меню «Инструменты» и «Бизнес-пакет VIP». VIP-пакет доступен партнерам, активным на тарифе VIP. То есть покупаете тариф VIP и активируете пакет VIP. Что здесь он нам дает? Конструкторы, во-первых. Хостинг, конструктор подписных форум Инстабилдер, Drag&Drop, конструктор сайтов лендинг Лео Leomile, то есть автореспондер на сервисе нет лимитов на количество подписных баз, отправленных сообщений, то есть можно безграничное число писем рассылать. И сервисы постинга. Это... «Автоинстаграм», «Фейсбук» и «Пост и автофейсбук», «Сервисы автоматизации». То есть с инструментами можно ознакомиться в тари, вот здесь в инструментах «Бизнес пакет ВИП». На этом я завершаю свое видео. Подписывайтесь на канал, а также присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Там все новости, а также информация для моих партнеров. До встречи!